Я Владимир здравствуйте! Сегодняшняя тема — зависимость от эмоций. Кто не зав... Кто независим от эмоций, тот абсолютно свободен. Мы очень часто в жизни зависимы от эмоций напрямую. У вас было прекрасное настроение, вы приняли, как вам кажется, верное решение. Но стоит вам измениться настроением, стоит лишь вам загрустить, либо разозлиться. Состояние меняется, и решение вы бы уже приняли совершенно другое. Это прямая зависимость от эмоций. Мы очень часто в свете эмоций принимают те или иные решения, а потом они жалеем, пытаемся их изменить, вернуться назад, что-то изменить, отлистать переделать отрезать и так далее мы постоянно думаем о том что в том состоянии в котором мы когда-то находились совсем недавно мы наломали дров и мы уже этим недовольны. мы очень редко бываем спокойны это то состояние когда и принимается правильно верное решение мы очень часто эмоционально грустим смеемся плачем радуемся бывает горе бывает радости бывает состояние полной тишины Бывается состояние безрассудства, глупости, боли, ненависти, зависти. И вот это нами управляет, наши эмоции управляет нами. Мы под властью эмоций можем принимать те или иные решения. Мы можем ссориться, мириться, ругаться, мстить, можем даже убить, причинить вред здоровью, оболгать, украсть. Это все эмоции. Вы поддаетесь влиянию эмоций, которые руководят вами. Они говорят вам, что в этот момент нужно делать, говорить, как действовать. Если бы вы научились независимо от них принимать решение абсолютно осознанно и спокойно, как говорится, выдохнув глубоко и успокоиться, вдруг почувствуете, что они вами не руководят. Это некая оболочка, которая проявляет свои некие эмоциональные аспекты. Вы можете смеяться, плакать, рыдать, либо молчать. Но внутри вы должны быть абсолютно спокойны, независимо от того, что происходит с вашим лицом и с вашим состоянием. Внутреннее состояние должно, должно жить отдельно. Оно должно чувствовать себя, словно оно вне тела. И только тогда абсолютно осознанно и спокойно состояние в взвешенного, состоянии взвешенного мира внутреннего, в состоянии полной гармонии вы примете по-настоящему правильное решение. Вы не ошибетесь если вы будете независимы от того, что видят ваши глаза и слышат ваши уши. И вот тогда, когда вы перестанете существовать с эмоциями, а начнете жить вне их, независимо от того, что происходит вокруг, вы станете счастливы, по-настоящему свободны, потому что вы теперь сможете говорить, мыслить и поступать не в зависимости с тем состоянием, в котором вы находитесь. Независимо, улыбаетесь вы, плачете, дико смеетесь, либо вы с чем-то очень сильно расстроены. Вот тогда и приходит счастье. И тем людям кажется, что эмоции это всего лишь то проявление, которое зависит от внешней среды. Кто-то с нами познакомился, порвал, кто-то нас подвел, кто-то что-то сделал, нам кажется, совершенно несовместимое с вашим пониманием этого мира, что-то нелогичное что-то очень вредное или опасное для вас. И вы начинаете действовать уже с размер на этому. Вы принимаете решение очень скоропостижное, которое потом приходится жалеть. Я вас призываю перестать чувствовать мир и жизнь через эмоции. Начните чувствовать его изнутри. Касайтесь к миру и к людям душой, сердцем. Ни руками, ни глазами, ни словами, ни мыслям. И вот в эти моменты вы снимете оковы своих эмоций, и начнете жить совершенно иначе. Начнете понимать, что значит быть вне их. Не быть их рабом. Чувствовать, говорить, думать. И жить абсолютно осознанно. Не поддаваясь ни улыбке, ни слезам, ни злобе. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.